Добрый день, друзья! Программа «Час» с Еленой Гордон и я, ее ведущая, Дина Рубина из сборника «Медная шкатулка». Если что и волнует меня с годами, так это история человеческих судьб. Рассказанные без особых подробностей, просто, даже отстраненно, они как монолог попутчика в поезде дальнего следования. И после бессонной ночи все смешается.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 Ринулся в эту самую революцию, очертя голову и сердце. По характеру, понимаете, заводил и был, как это сейчас говорится, прирожденный лидер. Сквозь революцию и гражданскую войну прошел, как нож сквозь масло. Со всех трибун в светлое будущее народ зазывал. Видимо, артистизм родного папа не унаследовал. Был он уже крупной шишкой,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 так лукаво направляет взгляд. И что поразительно, невестка наша мать приняла ее с распростертыми объятиями. Помню, на спине у гости отпечатались на макинтоше обе мучные мамины пятерни. Нам детям сказала. Это ваша бабушка. Мамаша ее сразу стала называть. А отец? Он когда с работы вернулся,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 И тут отец вернулся, и она суетливо так настол ему тарелку с горячими шанишками и чай крепкий, сладкий. А он, опустив голову, с такой горечью вдруг. «Софья Кирилловна, почему же вы отдали меня, а не брат?» И в ответ тишина. «Я вам не надоел еще со своими родичами?»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 Без него-то никуда. Вот заходит к нам в мастерскую молодой нахальный режиссер. Год, как закончил институт. Держит в руках какие-то разрозненные предметы и с виноватым видом говорит. Это голова зайца. А это туловище греческого солдата из лесистраты. В общем, не знаю как, из них надо сделать муху. Причем, заметьте, мне это нужно вчера». И что прикажете делать бутафорам, штатным волшебникам, мастеровым его величество кукольного театра? А я-то себя знаю. Мне чем сложнее поставленная задача, тем азартнее сердце бьется, тем больше риск, а результаты ослепительней. Правда, голову зайцам не стало жалко под муху пускать. Может, пригодится еще для какого-нибудь слона». Нашла я завалявшуюся в ящике голову Чипальлонны. Нарастила глаза, скрутила из проволоки хоботок. Голова состоялась. Теперь, используя доселе невиданную в кокольном театре технику, вырезала и склеила мухи туловище. Тут нервный режиссер нагрянул. «Ну что? Ну как?» «Лена, вы эту технику где подсмотрели?» «Да нигде».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 — Что это? — Вермишель, — радостно угадывала я. Потом еще минут двадцать мы шептались, хихикая и вздыхая. Наконец, в последнем, уже в туманном полусне, отсчитывала полуночное время радио, которое потом всю ночь только попискивала каждые полчаса. Недавно я смотрела «Блокадные хроники»,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 И сейчас их в работе предпочитаю. А от второй бабушки, от Тани, у меня, как мама говорит, вся экзальтация. А я думаю, это такая врожденная кукольность, которая и отличает человека нашей профессии от других нормальных людей. Я убеждена, что в бабушке Тани умерла актриса. Причем актриса именно кукольного театра.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 какой-то прибитой, и Тане стало ее жалко. Она развернула паёк и предложила ей хлеба. Старуха взяла кусочек и вдруг расплакалась. «Беги отсюда, дочка!» — сказала она. «Беги из этого проклятого дома! Никакой посылки тебе не будет, а будет нож и смерть!» И торопливым шепотом призналась, что это двое ее сыновей задумали мою упитанную бабушку убить и мясо продать. Такой был в те годы страшный промысел из-за повальной голодухи. Если уж вспоминать о блокаде, честно и до конца. Как только старуха это произнесла, в дверях закладскал ключ. Бабушка, даже без спасибо, не попрощавшись, метнулась к окну. Напоминаю, бельэтаж довольно высоко от земли. Вспрыгнула на подоконник, рванула створку и бросилась вниз – Хорошо на земле была накидана куча какого-то хлама и ветоши, и все обошлось удачно. Я кинулась бежать, очертя голову, как заяц от восклицала бабушка Таня. В детстве я представляла себе эту историю в духе сказок братьев Гримм, и всегда сердце начинало учащенно биться на этой фразе «В дверях заклацкал ключ». Потому что бабушка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 Здесь мол, особое место, и пиво везут из какой-то особой пивоварни. Мы стали обсуждать сорта, повышая голос, чтобы перекричать фронтоватое в баварских шляпах с перушками трио в центре зала: скрипка, контрабас и барабан без продуху лупили что-то бравое, чему горласто подпевали румяные певцы с кружками. И тогда от шумной компании на соседнем столом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 Правдивее всего предстает судьбинная мощь его простого рассказа. Первым браком его отец женат был на еврейке. Молодыми были, влюбились друг в друга. Дело нормальное, но не поладили и разбежались. Мало ли, бывает, отец женился вторично, уже на немке. И через год родился он, Вилберт.